Да вот, друзья, вот э, я так думаю, что нужно изменить скорость на этого защитника. Ну, думаю так. Всем привет, Макс Риск, продолжаем. Фарбол, чтобы заточить этих гноллов, которые быстро гонятся за всеми и уничтожают нас. Как затащить, я не знаю. Нужно что что-то такое ценное и быстрое. Нет такого. у нас. Или ошибку исправить, или что-то заменить. Лобор за мной пауза строить а потом или сейчас так количество слишком много так понял дефаться и ресурсы все но тактика дефа и ресурсов не будем я колду. так нормально 2 на 2 горят иди стоп, не надо мне такой 2 на 2 все нова тактика высасываем все ресурсы дефаемся хай это куца нормально стоп 35 нормально ничего стать и ему лечить здоровье вообще. я так его не часто вижу не но если хотите чтобы я его взял нужно подписаться на канал лайк и написать комментариях возьми эту колоду пиши там какую колоду мне взять Человек. ну да только ли она что я еще не прокачанный прокачаюсь где-то пяточку, поминаю будет самый максимальный ну, со всего она да со всего там есть 10 тысяч максимум я так думаю так что вот 10 тысяч туда можно что угодно с каким угодно картами играть будет шикарно так откуда ясно победа я думаю что будет ну, прям будет классно Славить это нового. Блин, не слабил. Давай, что я красава, нет, не красава. <выс> так, все давай, По-быстрому по давайте, по бурю. Так, все будет классно, если мы все успеем. Давай. Ну, этого дри этого. Да ладно. Два иллюзанта, я Потом уже поможете расследовать. А, да, чтобы изучить ваш школе нужно очень много играть, что понять, в чем смысл ваш О чем смысл? Да, да, на, беру еще пару. Скорость это главное. А что? Я не понял. Да по Баррику. Баррику быстро да? тэм, тэм, тэм. А. как дела как так призыв возможно там что развивается хопа на хрест тебя ай больно а вот так ему. Нужно. может быть новый завод да давайте новый завод так стоит 400 понял мы такие не неудимки, вообще шикарные, сцеп, чуваки. Так, давай. Его тут нету. Я не знаю, вы девочка или мальчик, пиши в комментариях. Чтоб я знал. Так. Парабол. Пошли сюда. Вс, она заметила кусочком. Нормально. Нормально. Ну, красава. Он такой, чё за... Красава, красава, Р работает. Хм, чё за где я нахожусь, я думаю что он там находится, не знаю что он хочет, о чем он думает, ну ладно, пойдем сюда параллельно ускоряем все это дело, так проверяю. в возможно враг тут и не уши. или он просто воина собирает и деф еще а нет, все таки думает, Думаю, головой, да? так ясно нет, не успеешь, не успеешь, ебан. Либо... -а -а. Ну и ладно. тут я не успел вышку построить. Это очень главное. Значит, все одинаково. Нужно найти еще стадите к врагам. Я узнал, что у меня тут две базы, как у меня. А, нормально. У нас защита такая вот сильная. Все вот так вот в атаку враг тут прием атаку враг тут Атаку, враг тут давайте. рубимся рубимся Может, давайте я на атаку не атакуем не он тут нам показал что нужно вырубить вот давайте переантоподем почему нет и не против я не против тоже пойти туда... Кто... куда же пойти? Так, стрянам базу. Так. да на. Да, Знаю. Да. А, это у меня слишком сильная база. И уничтожаем. Уничтожаем. Уничтожаем. Очень даже, кстати, сильная база. Пересов, блин. блин. Может, все, все поздно. 3 секунды. Да, конечно, уничтожим. Вот, а. и, как, но... Такой вот, вот, вот, вот, вот, конечно, Ладно, сейчас так будем сражаться с л -л -л". Сила! Сила вперед! Давай, на! Но, ну, помогай нам. Ты же гнул! Привет, чувак! Что, блин, ты же гнул? Да. А, я отступать. Нет, куда? Куда отступать? Он не снова за... Ну, а, очень. Понял. Так как будем? Так, ну давай еще одно. Все, победа официальная. Счита, бота и прыжок. Ну, кстати очень много этих вот дьявов. Надо рубать Ну просто сего убивать, чтобы потом рушится почему оружусь. Атака. Я не проехал, меня и так хватает ресурсов. О, вырубаем зато, мы продвигаемся. такой, какая у тебя сила нереальная, ты просто бог куда. Странно. Разорму. Это мало войска. Наша цель просто строить играть А, блин. Супернадут реально. Стой. Оборона, атака. Мы такие, а мы вернулись? Мы такой чё за? Угу. крышка а, Уже не крышка Я понял. Как на войне? На на убазу построим давай чем раньше не лучше ага а потом такой привет привет а, блин так тут даже грубит на принципе все так давай путь что чини там пару секунд получим секунды мира все строй канал я буду что не застроить Yeah, yeah. Ну, сдался. Так где-то будет база. Ага, здоровья. Да, не Я хочу квезду заполнить Всем ночи, пока.